Впечатление самое положительное. Я получил то, зачем я приехал сюда. Мне я вообще очень сложно оперирую с техникой для меня это и. Всякие манипуляции, всякие, но здесь я понял, что это просто доступно и это мне подходит, то есть то, что мне было необходимо в данной ситуации, то есть азы, вот те азы, которые можно я, но я сделал три ролика, это, это вообще для меня это подвиг. Понимаете, там понятно, что остались какие-то вопросы, вопросов осталось еще множество, но это все уже будет приходить на практике. С учетом моей нынешней работы, это мне просто ну, фантастически неоценимо.